Друзья, всем привет находимся на авторынке зеленый угол у нас продолжение продолжение цен сегодня находимся на одной из многочисленных стоянок авторынка походим посмотрим что продается как видите стоянка большая что продается что сколько стоит так поехали а, вон он стоит спэдик говорят хороший так надо будет подойти к нему обязательно его снять вот Ну так что мы имеем имеем и эксквайр 2015 год, 18 гибрид, джай комплектация, две печки. Кстати, многие спрашивают, многие хотят автомобиль именно с двумя печками. 1 миллион четыреста семьдесят тысяч рублей. Собачка здесь бегает. Рядом стоит Nissan NV 200 Автомобиль для работы, для бизнеса, куда-то в деревню. 16-й год, объем двигателя 1.6, 735 тысяч рублей. Тоже довольно популярный японский автомобиль, пользуется спросом. Люди берут либо НВшки, либо Бонги. НВ так по мне посимпатичнее, но минус в том, то, что их 4 ВД пошли они с 18 -го года. А электричка, друзья... Вот электричка да, 2012 год аукцион 4 балла 295 тысяч рублей дешевле чем кейкар 4 балла он должен быть целенький но здесь конечно же нужно смотреть батарейку светлый салон Toyota Corolla Axio, седан, видите, один из популярных, ну, относительно недорогих седанчиков, так, да, цена не указана, мы сегодня смотрим автомобили, где указана цена, Toyota Vitz 665 тысяч, 2016 года выпуска, Если литровый, есть автомобили 1.3, на вариаторе, если 4WD, то идет 1.3, Спейт, порты 16 год, полтора литра, 730 тысяч. Вот недавно забирали порты. Давненько таких не встречал, которую забрал. Темный салон, мультируль. Honda Freed тоже свежий кузов. он открытый хорошая комплектация две электродвери датчик при столкновении полный муль мультируль мне нравится у них салон вот рассветка такая интересная сзади установлен монитор климат под дерево все сделано это ваш нет сколько стоило 980 980 тысяч хорошая цена за фрит так honda вот смотрите вот он фрид стоит новый да? новый фрид вот стоит старый фрид не спайка именно фрид 14 год 12 месяц 745 тысяч различия конечно серьезные и внешние и внутренние автомобилей Я напоминаю вам то, что Фриды, о, электродверь. Фриды есть здесь идет два капитанских кресла, а есть как в этом экземпляре сплошная сид... сплошная сидушка. Третий ряд сидений крепится по бокам. Honda Fit Shuttle гибрид. Неплохая комплектация автомобилей. Автомобили появляются. То есть, знаете, вот, допустим, по видео, может быть, кто-то думает, да, то, что автомобили все стоят на месте. Ну, в плане, не двигаются. Да, вот буквально пару дней назад на этом месте стоял фрит. Да, я его проверял. Да, и вообще, в принципе, автомобили меняются. То есть, каждый день, каждый день с рынка уезжают автомобили. Ну, хорошая комплектация, хорошая. Аукцион 4 балла. Стоимость. Я думаю, 1700-730 стоимость этого автомобиля. Mazda Carol то же самое, что и Suzuki Alta. 17 год. 350 тысяч, ребят. 350. Один из самых недорогих автомобилей. Nissan Note. Как-то упал на них спрос. Прям упал. Раньше брали постоянно, сейчас как-то вот затише тишина. Комплектация простенькая. Цена не указана. Вот на вот такие автомобили спрос поднялся. Потому что в принципе с кроссоверов что еще взять? Экстрела? Не знаю, не знаю. Цены нет. Порядка 1,7 он стоит. Вот еще один стоит. 2 литра на вариаторе есть торбовые, тоже двухлитровые. Да, цена не указана. Toyota Corolla Fielder. Старый кузов. Десятый год. Полторашка. 695 тысяч рублей. Такие автомобили есть. Мало, но есть. Пользуется спросом. Неприхотливый, надежный. ну Я назову это так. Неубиваемый. Если достойно относиться к автомобилю вовремя обслуживать, то прослужит он вам очень-очень долго. Так, это у нас, по-моему, uh, Vake, Да. Шестнадцатый год, 4 ВД, 675 тысяч. Тоже интересного плана автомобиль. По-моему, по-моему, где-то вот есть на канале у меня небольшой обзорчик. Смотрите, раз, два, три кроссовера. Вот, кстати, трубовая версия стоит Форестера. Турбовую 280 лошадиных сил. Ну давайте посмотрим ценник. 16 год, пробег 60 тысяч, кнопка 1660. Турбовый, понятно, XT сзади и две выхлопные трубы литье резина под замену сразу кстати полный мультируль кожаный салон коричневая кожа цена не указана ну где-то под двушку он стоит ходовые огни есть где 4 диода 34 это японские есть китайские не помню там либо 6 либо 8 диодов стоит сразу выделяется, то, что это Китай ну и вот кроссовер стоит, Nissan X-Trail ну не знаю, что сравнивать x -Trail с Forester, да, хотя люди все разные сужу по себе 18-й год, гибрид 4WD а, премиум, кожа 4 камеры 1.920 сонары, линзы неплохое литье да, салон кожаный, ну салон клево смотрится, конечно Светлый салон, светлое сиденье, салончик клево, но требует уход. Еще один Форестер. 46 тысяч пробег турбо. Ну вот, я же говорил, подвушку цена где-то, да? 1960. Закрыто все. Воксе. Воксе. Аукционные. Один пятьсот двадцать. Один четыреста шестьдесят. Сигналочка какая-то. Смотрите, как мигает. Привет. Так, Аутлендера кто-то просил снять Аутлендер, Аутлендер Не вижу Аутлендера на этой стоянке О, хочу джипа, денег нет Все вот не доберусь до этого видео Терриус, 4ВД, Турбо 415 тысяч, аукцион 4 балла Пробег 114 тысяч Короткая база неплохой клиренс 4 воды городской такой автомобильчик неплохой Мувик пластик 475 три с половиной 106 тысяч пробег цены нет не знаю вот автобусы стоят хайсы интересно есть цена или нет редко не а ну вот вот этот стоит 1 590 двушка бензин автомат шестиступенчатый 16, двушка, бензин, тоже автомат 6-ступка 1535. Так, ну что у нас тут еще интересного есть. Многие спрашивают, на какой стоянке искать какие-то определенные автомобили. Друзья, такого нет. Ищите на всех стоянках. Везде нет такого-то, что какой-то один продавец возит там определенные автомобили. 1645. То есть он может привести и Хайса, и Териуса. И того же самого там в Значит, приус свежий кузов. Не знаю, есть она, нет. Даймио есть. Не указана цена у нас. Приус 1 миллион 110 тысяч рублей. 4ВД. Замена крыла, окрас двери. Так, Mazda без цены. Forrester 1665, 2 литра, не турбо. Статистика. X Trail 16 год. двух но ну не все двухлитровые. 1585. Барик, интересная модель, интересная. Семнадцатый год, 1 миллион восемьдесят пять тысяч. Есть, Везель, восемнадцатый год, полторашка, не гибрид, вариатор. 1675. Fit гибрид 16 год, полторашка, 799 тысяч. Еще один форик. Вы видите, как много фориков? Наверное, вот на этой стоянке больше всего фориков. Автомобиль пользуется популярностью. Так, цена не указана. Танк. Семнадцатый литровый 675 тысяч. Тоже интересная моделька стоит. Хандочка. Цена не указана. Так, что у нас есть там? Аквадемио. Демио по стоимости 750 тысяч. Тоже спрашивают про Mazda, ребят. Ну, не особо берут, честно. Я не знаю почему. Аква гибрид, только передний привод. Цены нет. Цена не указана. Смотрите. Стоянка еще не закончилась, я прошел, половину прошел, и то снял не все автомобили. Друзья, если что-то кому-то упустил, просит человек, уже написал в комментариях, сколько можно просить, как-то так он написал, аутлендеру показать. Но нету на этой стоянке аутлендера. Ехать нужно, сейчас если день будет аутлендер, я его обязательно сниму. Ну и как обычно в конце видео всем спасибо за просмотр, за комментарий, кто досмотрел до конца. Всем пока!